Доброе утро! У нас тут походу сейчас будет маленький пиздец Мясо нет! Нет килограмма свинины шеи, блять! Заебись заночевал, да? Вообще охуенно заночевал! Мясо где? Все остальное есть, там йогурт, шмегурт, сметана, там эти овощи вареные, не вареные, все на месте. Где свинина? Сука. Сука, блять. Алешка. -а -а -а -а. Алешка. Где свинина? Свинина, ну вот нет свинины, да? И нет свинины. Тут нет свинины, там нет свинины. Неужели свинина забрала свинину, блядь? Так следов нет животного, блядь. Так и человеческих следов нет. То есть кто-то, каким-то образом исчезла свинина. Мои следы, вот свежие я вижу. Мои следы. Вот мои следы, вот я сюда пришел. Улетела. Оно улетело, здесь песок, должны быть какие-то следы. Здесь нет никаких следов, кроме О, тут муравьи, да, вот эти вот муравьи их, наверное, его унесли. Муравьи, куда вы унесли килограмм свинины? Прям из мешка, вот он, он как был завязан, так и остался завязан. Это край, роднуля, ёпта. Ну ладно, что, я пошел посуду помою. Давайте. Короче, расследование говорит о том, что это... Магия. Нет ни следов животного, нет ни следов человека на песке, где лежало мясо. Это магия. Наверное, Святой Дух его унес. Не надо было снимать видео с хэштегом Иисус Христос. Он меня отомстил, забрал мою свинину. свинину. Ладно, короче, завтракать буду. Эти вот шоколадные шарики я залил йогуртом. Йогурт не унесли из того же мешочка. Гребаные муравьи не едят йогурт. Охренеть. Ну что ж, проснулся я мало-мало, ну как, раздуплился, время 8 часов вечера, до этого было пасмурно, некрасиво, неинтересно, ни хрена не хотелось делать, была дикая бадуньяга после пол-литра водки, в одно хлебало, как-то себя йогуртом смог вот этим вот покормить, немножко перевесил одежду, вот она вот, вот она там на заднем плане. И сейчас, не знаю, настроение есть. Я хряпнул еще пару стопорей. Никого я обманываю. 200 грамм водки я уже выжрал. Вот. Притащил чуть-чуть дров. Можно притащить еще. Вот. Просто зацените, что стало солнечно. Стало солнечно, светло. Комары до сих пор не появились. Почему их было вчера так дофигище в такую же погоду? А, было потеплее. Мне все равно... Довольно-таки в этом бадлоне довольно-таки все еще хорошо. Олег, а как правильно, кстати, напишите в комментариях, бадлон или водолазка. Кстати, пишите комментарии. Пишите комментарии. Вот так вот у нас стол выглядит. Удивительно, ветер был 12 метров в секунду, порывы. И так, в принципе, 6. То есть в спокойном На улице-то... Ясно. Завтра такой же целый день обещают. Наверное, завтра я все-таки буду поактивнее, потому что перед сном я дохуярю всю водку. И мне вообще настолько впадло картофан с тушником сегодня мутить. Я, наверное, сделаю это все завтра.